Вас приветствует Магазин Спорт Extreme y. Мы продолжаем обзоры на нашем канале про защиту для роллеров и скитеров. Перед вами шлем чешской фирмы Tempish. Модель называется Crack. Данный шлем рассчитан для взрослых и подростков. Минимальный размер этого шлема S 51-55 см обхват головы. Шлем очень красивый, сделан из композитных материалов. Если посмотрите ближе, такое ощущение, что он сделан из кожи, прошит. Внутри у него есть система подгонки по размеру с помощью ролика. Система здесь стоит достаточно бюджетная, но функцию свою она полностью выполняет. Не забывайте, что для занятий экстремальными видами спорта нужно защищать не только голову, но еще и локти, колени и, конечно же, запястья. Эти части тела наиболее страдают при выполнении трюков да, и даже при просто катании. Заходите к нам на сайт. Наши статьи и обзоры помогут вам выбрать правильный размер и правильный шлем, который соответствует полностью целям вашего катания. Дал ее, дал ее, дал ее, бивай, точка, помпочка,